Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака Близнецы. Вы счастливчики. Почти весь месяц, вплоть до затмения 30 ноября, которое произойдет в вашем знаке, вам больше чем кому-либо предоставляются благоприятные возможности и шансы. Вы сможете проявить свою истинную природу. Общение с друзьями, учеба, собирание фактов, мнений, идей, обработка и передача информации принесет удовлетворение и хорошие материальные результаты. Вы сможете решить множество задач, а дружеское времяпрепровождение даст вам ощущение нужности. Вполне может быть, что к вам потянутся буквально все в городе. Круг ваших знакомств может стать очень широким. Налаживать связи, читать, обучаться, знакомиться, не сидеть на месте важно для обретения внутренней гармонии. И это основные потребности представителей знака Близнецы. С 4 ноября Меркурий, ваш управитель, начинает свое прямолинейное движение. Все сложности позади. Близнецы ⁇ один из немногих... Знаков, кому в ноябре действительно сопутствует везение. Вы насыщаетесь полезной информацией и новыми встречами. Участвуйте в переговорах, коммуникациях. Сильная любознательность способствует решению многих задач. Но не забывайте о том, что в течение месяца постепенно будет нарастать напряжение. После 21 ноября начнут возникать препятствия. А кульминацией станет лунное затмение в Близнецах 30 ноября. Запреты, отказы и другие неприятности могут заставить вас поменять планы. В конце месяца вы становитесь очень ранимыми. То, что будет сказано или сделано в ваш адрес, в совершенно безобидном контексте может сколыхнуть давние воспоминания, глубокие страсти, страхи. Не стоит умышленно противоречить людям, поскольку это обязательно послужит сигналом к ответному удару. До 21 ноября вам многое удастся. Воспользуйтесь возможностями этого периода, чтобы предпринять практические действия, которые в конце концов приведут к успеху вашей карьеры или принесут признание вашей индивидуальности и таланту. Не упускайте случай продемонстрировать преданность своему делу. Отстаивайте свои принципы, и вы обретете хороших, надежных друзей, крепкий тыл, а неблагоприятный период в конце месяца в этом случае уж сильно не сможет на вас повлиять. То есть не выбьет вас из потока.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 к которым вы стремитесь в течение месяца укрепляется уверенность в себе сила воли способность реализации или же умственная подвижность вы будете жизнерадостнее на все реагировать действовать решительнее легче будут преодолеваться препятствия а общее поведение будет определяться динамизмом в любых делах вы сможете взять инициативу в свои руки чтобы заявить о себе или же Наконец, завоевать расположение давно желанного партнера. Но тут главное не перестараться. В партнерстве и в браке заметны не всегда положительные стремления к власти и влиянию на другого. Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон. Но и недовольство партнеров в этом случае вполне можно ожидать. 4 по 21 ноября это время интенсивной деятельности что позволит вам энергично взяться за дело вырваться вперед благодаря собственному опыту и способности действовать на перспективу успех благодаря этим стараниям не заставить себя долго ждать финансовые сделки в течение месяца благодаря обостренности чуть будут доведены до успешного завершения но это нужно успеть сделать до 22 ноября. Хотя усилившееся чувство самоуверенности при принятии решений может все-таки побудить вас к инвестициям в неподходящее время. Вблизи затмений, например. 30 ноября произойдет лунное затмение, которое откроет коридор затмений. То есть в эти дни... Инвестиции будут неэффективны и возможны убытки, по крайней мере, прибыли, это не принесет. Ноябрь ⁇ благоприятный период для бизнеса, начало новых проектов, спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости, доставит вам удовольствие. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи чего не получалось сделать в течение периода ретроградности Меркурия. Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращение к властям, в официальные структуры. Вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений, период до 22 ноября. В конце месяца вы столкнетесь с сильным сопротивлением мнений других людей. Ваши интересы могут противоречить окружающим. Не исключено, что столкнувшись с сопротивлением вашим действиям, у вас возникнет желание вступить в конфликты. Хорошее воздействие на нервную систему в конце месяца оказывает занятие спортом и активным отдыхом. В течение ноября возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Это сопровождается подъемом духа, ощущением бодрости и физической силы. Ноябрь благоприятен для любых взаимоотношений, удается устранить существующие конфликты. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. У вас появляется желание руководить, стать лидером в паре или в семье, поэтому следует обдумать, каким образом это может отразиться на ваших отношениях. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только если вы уверены в своих чувствах. В течение месяца вы чувствуете себя прекрасно, что благоприятствует физическому потенциалу организму. Однако не следует доводить себя до стрессовых ситуаций, особенно в конце ноября, когда вы многое будете воспринимать с искажениями. Лунное затмение в близнецах 30 ноября принесет путаницу в чувства. Близнецы – знак общения, Поиски, поиска и обработка информации. Затмение в близнецах может повлиять на желание находиться в обществе и взаимодействовать с людьми на способность доносить информацию и формулировать свои мысли близнецы отвечают за руки и плечи поэтому необходимо уделять внимание этим частям тела луна отвечает за наши потребности инстинкт самосохранения и естественные реакции в непоследовательных близнецах становится торопливой противоречивой беспокойной все это сказывается на том как близнецы да и вообще представители всех знаков зодиака реагируют на происходящее. Какие решения принимают, какие эмоции проявляют. Уровень осознанности и ответственности снижается в период затмений. Воздействие лунного затмения в Близнецах 30 ноября делает вас нервозными. И в этот период, и за несколько дней до затмения, вы склонны неверно расставлять приоритеты. В конце месяца вам нужна поддержка и общение, хотя может присутствовать желание уединиться, уйти в себя. Но начало и середина месяца настолько благоприятны для вас, что наверняка вы успеете решить все основные вопросы. А когда придет время затмения в вашем знаке, вы сможете отдохнуть и не фиксироваться на нерешенных вопросах. С 22 ноября Солнце входит в оппозиционный знак. Из-за этого вы можете ощутить давление со стороны начальства, власть имущих, старших родственников. В то же время вы все равно остаетесь активными, энергичными, инициативными и самоуверенными. Но ваши действия могут быть непродуманными и часто неконструктивными. Критика со стороны других людей усугубляет ситуацию. Если есть возможность, отдохните после 21 ноября, пойдите в отпуск, это будет полезно всем. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. И все это можно и нужно сделать в первой и второй декаде месяца. Зная наиболее продуктивные периоды, вы сможете эффективно спланировать свои дела на ноябрь.